Самый большой кратер на Луне – Герцшпрунг, его диаметр 591 километр. расположен он на обратной стороне Луны. Этот кратер представляет собой многокольцевую ударную деталь. Подобные ударные структуры на видимой стороне Луны позже были заполнены лавой, которая, отвердев, превратилась в темную твердую порогу. Эти детали теперь обычно называют морями, а не кратерами, однако на обратной стороне Луны таких вулканических извержений не происходило.